Всем привет! Итак, для новоприбывших подписчиков. Привет, товарищи! Хотел бы просто сделать небольшой обзор, ну и поделиться немного о планах. На данный момент нас уже 3527. Конечно же, далеко не все смотрят, но тем не менее это уже хорошо. Итак, если вдруг кто-то кто-то, кто-то, э, не этот, еще не разобрался, что тут на канале. На канале много всего, классным видео. И можем посмотреть все видеоролики, но ну, они, как бы здесь, понятное дело, особо не отсортированы. Э, ну, ну, их немало. В основном это у нас языки C и C++. То есть канал посвящен этому. Потому как других языков я не знаю. Ну, как не знаю, я там с разными языками там работал, выполнял э, какие-то задачи. Но сказать, что я их прям хорошо знаю и могу э, о них э, рассуждать и рассказывать. Ну, нельзя. Что есть на канале? Ну, плейлисты. Один из подписчиков, ну, не увидел, что есть плейлисты. Все конечно же бывает можно не увидеть действительно здесь есть плейлисты есть есть есть есть некоторые плейлисты которые из одного там видео к примеру обзор игры Тик-80 ну для программы даже это не игра это это просто движок да вот игра Hacknet игра Wild True есть какие-то размышления это, это я вообще начал записывать Fallout и Fallout 2 в качестве экспериментов, ну, потому что иногда просто нет времени. Последнее время, месяца два или три, очень мало времени практически нету. И что-то создавать по типу, как были видео, http-сервер, либо веб-сервер, вот, либо, либо там были где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то были... Ну, типа, вот, QT Widgets, YouTube Data API, где-то была игра Пишем игру с нуля и, и подобные ролики Короче, на это иногда просто нет времени Потому что есть на самом деле Задачи, работа которую надо выполнять И соответственно соответственно, Что-то делается вот типа такого Fallout, в котором я стараюсь типа играть И зачитывать книгу Совершенный код Конечно же во всем нужен опыт И Благодаря там, вашим комментариям, подсказкам, ну то есть нормальным комментариям, не всякий, и я, там комментарии типа ты аутист, там и все такое, я их игнорирую, а, а нормальный комментарий, что мол, а вот сделай вот это, либо вот так вот будет лучше, вот один из подписчиков написал, говорит, попробуй игру, террариум, по-моему, или что-нибудь. Я посмотрел, в принципе, можно будет. Можно будет. Она вроде там не надо такой концентрации, можно что-то делать и заодно читать какие-то полезные книги. Очень много хороших и полезных книг. Короче, надо опыт. Поэтому, ну, пока вот получается так, я смотрю, что кто-то смотрит. Ну, значит, если кто-то смотрит, значит, это кому-то нужно. Так вот, на канале, помимо уроков, которые дополняются, как мы видим, вот, Неделю назад был добавлен урок по C. Там 35 веб-сервер за час. Вот по плюс. Много всего на канале. В каждом видео, к каждому видео, обращаю ваше внимание, внизу, внизу, так, погодьте, внизу есть ссылки. Ссылки на, на, на ну вот это я не всегда обновляю. Короче, вот список видеороликов по темам. Вы туда можете перейти и, и, и, и увидеть ссылки на GitHub репозитории. Это мое видео сюда разместило, оно такое. И посмотреть все видеоролики, которые есть на канале. То есть вот здесь они собраны. Там рубрика Вопрос-ответ. Кстати, если есть какие-то вопросы, желательно задавать в этой рубрике. И вот были вопросы, на них были ответы. Дальше, там, игры с нуля, обзоры языков программирования, язык программирования C, лекции, они добавляются, язык программирования C++, эффективный C++, C17, алгоритмы, алгоритмы тоже, все это будет постоянно обновляться. Проекты, алгоритмы разные, C++ и C сопутствующие вопросы, создание общих библиотек, кстати, на GitHub там есть, когда бы у меня было время, там были созданы небольшие библиотеки, но тем не менее с помощью их уже можно рисовать там, в OpenJ или что-то. Ну, простые, простые вещи. Дальше, паттерны проектирования, графы, QT Widgets. А, разное вон просто. Как убрать шумы, как сделать гифку. А, как, А где-то... А, вот гифка. Что-то еще было, я забыл, короче. Физика в играх основы. Игровой движок дефолт, Игровой движок Godot. Игры для программистов. Colorbot. Scrips, Coding Game. Codewars. Timus. C-Robots. Code Combat. Code World. И, и, и, и вот дальше. Elevator Saga. Fallout. Тут размышления тут надо обновить. Короче, вот, по, про, переходя по этой ссылке на этот список, вы всегда можете... Ну, посмотреть, что тут есть, или добавилось ли что-нибудь. Когда у меня было время, я писал еще небольшие блоги. Блоги советую прочитать, особенно новичкам, потому что в них это не дублирование текста, а здесь добавляется что-то такое, другое, с примерами. Но на это просто писать еще вот такие блоги вообще нет времени. По видео еще можно выкроить время и говорить о том, ну, о чем ты знаешь, с чем ты недавно работал, но по блогам пока нету. По мере роста э, развития канала, конечно же, в идеале было бы хорошо, если бы э, на канале нас было бы очень много, и тогда бы я конкретно работал бы на подписчиков, ну, будем говорить прямо, да, на вас, подписчики, то сделал бы э, видео а тем очень много очень много это вот давайте на вскидку вспомню у меня отмечено OpenCV хотелось бы сделать и не просто обзор а несколько каких то нормальных ну, примеров что это такое OpenCV, как с ним работать как ту камеру включить, как там распознать лицо или еще что нибудь дальше, дальше вот этот движок был OpenCV AICAP открывался, им заинтересовал движок. Чип Чип Манк, по-моему. Ну, физический движок. Манк, по-моему, физик. Что-то такое. Дальше OpenMP Это то, что вот приходит. А, Луа Луа. Давно уже хочу сделать обзор И не просто обзор, а несколько уроков. А, ну, потому что это довольно полезный скриптовый язык который живет очень долго. Да-да-да Кстати, WebAssembly Блин, тоже Корона, корону еще хотел Corona Engine Corona Engine Что еще было? Алгоритмы всякие Один из первых вообще запросов Был у меня по А-стар Алгоритм поиска пути а* очень классный крутой алгоритм, но у меня никогда доходят руки, потому что если делать что-то подобное А*, то нужно делать э, как минимум, как минимум, не знаю, э, так где тут э, алгоритм Ли? Алгоритм, блин, быстрый поиск, так на русский не переключается, но это это меня когда видосы пишут, это что-то программка. Так сейчас я быстро, где-то где-то был алгоритм на волновой метод поиска пути вектор, О, вектор движения паратрупер анимация снега в OpenJerry елки палки, я и забыл да много всего здесь есть а, вот а, алгоритм Ли кратча поиск кратчайшего пути Соответственно, АСТар, ну просто о нем рассказать, ну, ну такое как бы, хотелось бы какой-то кусок кода привести, чтобы это собственно, ручно, собственно писанное было, потому что вот здесь, к примеру, это все написано, написано самим и показано, рассказано, то есть волновой метод поиска пути, то есть готовый кусок кода его модифицировать под ваши нужды, тут по-моему даже улучшенный метод, конечно же это не я, Придумал этот алгоритм, но я обычно, если не втыкаю, не забываю, я обычно говорю ресурсы, откуда я это взял. Ну вот здесь сортировка шела, простые сортировки. Я должен был говорить, я уже не помню, но это из книги Роберта Седжика, по-моему, Роберт его вроде зовут. Да, вот оттуда. Короче, короче. Так вот, Астар, просто о нем рассказать, ну такое, не вижу смысла. А вот показать еще, визуализировать, написать код, рассказать по коду, это совсем другое. То есть, хотелось бы именно вот на таком уровне. Дальше, все советы хорошие от Скотта Мейерса. Майерс, по-моему, он так вот пишется. Дальше, от Саттера. Саттера есть... Раз... Могу ошибиться в написании. Всякие различные сложные задачи по C++ и разборы. Дальше какие-то там тоже интересные советы от Александреску. Есть такой крутой программист. Он иногда, конечно, как напишет что-то, там очень сложно разобрать. Не то что новичкам, а уже опытным людям. Но такое есть тоже много интересного. По поводу всяких тоже движков, вот здесь Corona Engine, вот этот физический движок тоже, я уже позабывал, надо где-то документики открыть, я просто помечал ссылки. И много-много всего на самом деле, то что касается как раз основной темы языка C и C++ и рядом, да, там плюс-минус, всякие советы, всякие паттерны, всякие полезные книги, всякие там обзоры, то есть, Планов очень много, хотелось бы, конечно же, со временем все их реализовывать. Ну, в этом можете помогать вы. То есть, чем больше нас будет, чем больше подписчиков и чем больше будет просмотров, конечно же, можно будет со временем выделять время. То есть, где-то отказываться от каких-то, скажем, частей работы, и перенаправлять все усилия, ну не все или частично, уже на создание материала для канала. Ну, а пока как есть, так есть. Поэтому все комментарии я читаю, реагирую. Ну, если адекватные комментарии, если есть какие-то советы, то, конечно же, я только рад, когда люди советуют. Иногда эти советы даже помогают. Бывало у меня и качество звука плохое, бывало там я что-то приболел, покашливал, и на самом деле ну как-то не замечал это, подписчики пишут, мол, так и так, я такой, елки-палки, и уже начал за этим ну, следить. Ну, в общем, вот по-простому, по как есть, я вам все рассказал. Поэтому, поэтому, подписывайтесь, лайкайте, там, не знаю, рекомендуйте друзьям, если данная тематика, а здесь тем много вас интересует, и вы хотели бы развиваться вместе со мной так как в любом случае что-то создавая ну где-то делая обзоры, я все равно что-то новое узнаю либо вспоминаю либо еще что-нибудь ну и все такое поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем ставим лайки и все такое всем пока